Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. Довольно давно появилась информация о том, что различные производители автомобилей собираются разрешить использовать смартфоны в качестве цифровых ключей для машин. Это круто! С цифровыми ключами владельцу транспортного средства не нужно иметь с собой родной ключ от автомобиля, чтобы открыть и завести его. Однако помимо автомобиля, поддерживающего технологию, у вас должен быть смартфон с такой функцией. Представляете? Первым таким смартфоном... Компания Samsung стал Samsung Galaxy S21. Samsung впервые рассказала о добавлении функции цифрового ключа на, на мероприятии, которое было недавно. Ожидается, что она будет доступна в США и других странах. Однако, пока что функция цифрового ключа доступна только в Южной Корее. Но это же уже супер. Южнокорейский производитель выпустил Октябрьское исправление безопасности для линейки Galaxy S21, которая распространяется в Германии и Филиппинах. В Индии и Южной Корее, однако, описываемая функция пока доступна только на родине производителей. Если эта функция включена, пользователи смогут зарегистрировать совместимые ключи от машины в Samsung Pay. Это работает с некоторыми автомобилями. Аудио, BMW, Genesis и Ford. Функция цифрового ключа позволяет запирать и отпирать двери, запускать двигатели и управлять системами автомобиля. То что функция цифрового ключа сначала стала доступна в Южной Корее Указывает на то, что Samsung не торопится с ее внедрением И собирается собирать отзывы пользователей Данная функция будет работать не только на Galaxy S21 Ultra Но также на Galaxy Note 20, Z Fold 2, Z Fold 3 и Z Flip 3 Так что ждем Я думаю, что в ближайшие полгода эта функция уже будет включена Ну и естественно линейка автомобилей тоже будет расширять. Вы были на канале Samsung Просто. И если вам понравилась эта новость, поставьте лайк, напишите свой комментарий, как вы на это смотрите, а также нажмите на колокольчик, ну и естественно перед этим на подписку. Пока и до новых встреч!